Сегодня речь пойдет про инвесторский ремонт исключительно под посудочную аренду. Да? Другое дело, если вы продаете двухуровневую квартиру-студию, дешевый ремонт. Сейчас это понимание другое. Первая зона, в которой будет собираться семья, готовить, отдыхать. А, привет! Сегодня мы провели ночь в студии 14 квадратных метров в отеле в центре Москвы, и сегодня речь пойдет про инвесторский ремонт и каким образом можно использовать это пространство максимально эффективно для того, чтобы получать самые большие деньги от аренды или от продажи, либо использовать другие стратегии. Поэтому смотрите это видео очень внимательно до конца, мы покажем на примере, какие ошибки были допущены в той студии, в мы ночевали, и как это можно было исправить, улучшить для того, чтобы повысить Поехали! не забывайте ставить лайк авансом и писать в комментариях и сегодня расскажу как мы решили это сделать, зачем. Этого видео мы изначально хотели остановиться в тех апартаментах, в той локации, в которой мы сейчас реализуем проект. Вместе с небольшой группой инвесторов мы выкупили пол апартаментов, делаем, делаем ремонт и часть из них будет сдаваться, часть из них пойдет на продажу в зависимости от того какую стратегию выбирает конкретный инвестор вечером мы хотели забронировать то локации и те студии с двухуровневыми потолками которые я вам показывал в предыдущих видео обязательно его посмотрите если не видите это не видели это видео про вертикальный распил все такие студии, которые были доступны, они были все забронированы. Собственно, мы остановились в небольшой студии в центре Москвы и, как вы видите, здесь, во-первых, высокие потолки. Да? То, что это изначальное преимущество, которое можно использовать для того, чтобы поднять стоимость аренды, за счет чего это делается. Если вы посмотрите конкретно на эту студию, она предназначена исключительно под посудочную аренду. Да? Там, мы сейчас не разбираем собственность, там, доли это, в отеле это там, либо конкретно изолированная комната, либо еще что-то. Здесь есть коммуникации, значит, здесь можно было сделать кухню. И есть достаточно высокие потолки, значит, можно было придумать, как сделать второй арус. Для чего бы это нужно было? Первое. Если вы делаете кухню, если вы делаете второй арус, вы сразу увеличиваете портрет вашего арендатора. Первое. У вас появляются люди, которые готовы жить здесь длительное время. Да? Не один-два дня, а, например, те люди, которые купят продукты и будут здесь готовить. А второе, вы можете это сдавать под длительную. То есть, если вы понимаете, что посуточный бизнес это не ваша история, вы берете и ту же самую студию вы начинаете сдавать длительное. И, наконец, третий важный фактор это ликвидность. Потому что одно дело это продать гостиничный номер без кухни, в котором ну, вы понимаете, что его могут купить только инвесторы, которые планируют заниматься посуточным бизнесом. Другое дело, если вы продаете двухуровневую квартиру-студию, в которой можно не только посуточно ночевать, да, но и жить постоянно семье из 2-3 человек, потому что как раз вот этот второй ярус позволяет даже из этих 14 квадратов сделать полноценные, не полноценные, а сделать две отдельные зоны. Первая зона, в которой будет собираться семья, готовить, отдыхать, смотреть телевизор. И вторая зона, это та зона, в которой семья будет спать. Если в семье есть ребенок, родители могут спать наверху, а ребенок может спать внизу. Либо же наоборот. Ребенок спит наверху, родители внизу. И такие истории работают очень хорошо. Самый простой пример вертикального распила, это двухъярусная икеевская кровать. Вы наверняка ее видели, когда она ну, фактически нижний уровень скрывает под таким колпаком, там внизу ставится диван, и вверху есть небольшая лестница. Это очень удобная история, мы ее, когда мы жили в Москве с семьей, мы купили такую кровать, она ну, была невероятно удобна, потому что дети любили, во-первых, спать наверху, во-вторых, когда мы запустили доходный дом, и уехали уже из Москвы, мы перевезли ее, и та студия, в которой эта кровать, она сдается лучше всего. Поэтому думайте о том, как даже на небольшой площади, казалось бы, здесь, 14 квадратов, но здесь можно делать уже двухъярусную кровать, либо э, второй уровень заморочиться сделать, и вы сможете как минимум издавать это лучше и продать это можно будет дороже, потому что ну, такой формат э, пока что на рынке еще является редким. Это что касается плюсов, теперь что касается минусов, на самом деле здесь э, под посудку сделано все очень неплохо, есть кровать, это очень важно при сдаче в посуточную аренду из э, недостатков здесь стоит очень дешевая душевая кабина, которая часто ломается и даже сейчас, э, несмотря на то, что в отеле очень хорошие отзывы, и очень э, много положительных отзывов, с душевой кабиной уже проблемы. плохо работает слив, она, э, но на китайская дешевая, поэтому мы в своем доходном доме практически все душевые кабины уже заменили и у нас были точно такие, потому что в 2015 году было понимание, что нужно делать максимально дешевый ремонт. Сейчас это понимание другое. То есть ты понимаешь, что на сантехнике экономить нельзя и все-таки нужно чуть-чуть заморочиться для того, чтобы твои сантехнические материалы, они работали дольше. Если тебе это видео было полезно, как обычно, палец вверх. Пиши в комментариях, делись своим мнением, нам будет полезна твоя обратная связь для того, чтобы понять, какой формат видео тебе подходит лучше всего. Увидимся в новых уроках. В описании есть полезные ссылки. Я оставлю там ссылку на вертикальный распил. Я оставлю там ссылку на марафон по пассивному доходу. Если ты вдруг еще не проходил его. Также я размещу там подборку видео по апартаментам. Как раз как мы реализуем эту стратегию. Как вы можете сделать то же самое самостоятельно. Либо присоединиться к нам. Поэтому после просмотра этого видео. Переходите и смотрите дополнительную инфу. Также пишите смело мне в инстаграм. Задавайте вопросы. Пообщаемся. Увидимся.